Я сейчас в Сингапуре. Спасибо большое, Ирина Владимировна, что позвали. Очень приятно. Да, давайте, наверное, я, я как и Паша Мисоядов, который только что выступал, закончил в 2012 году, закончил по направлению международный менеджмент, учился по программе двойного диплома во Франции. Сразу... Там после окончания университета, на самом деле, на следующий день после выпускного я вышел на работу. Решение однозначно опрометчивое, но при этом, при этом в этой индустрии, куда где я начал работать, я уже 8 лет, чуть больше 8 лет уже девятый год на самом деле, сразу после после выпуска. Это венчурная, это венчурная индустрия. Начал работать в венчурном фонде российском изначально венчурном фонде с изначальным фокусом на российском интернете и технологическом рынке. Впоследствии фонд стал глобальным, присоединился я фонд как, как эстажер, как интерм, и там впоследствии дорос до директора. В фонде был, была очень сильная команда, мы много чего смогли сделать вот за этот период, когда мы были в России. Мы проинвестировали в компании общей капитализации, которых уже превысила 2 миллиарда долларов. А количество сотрудников, которые нанимают наши компании, того фонда, это было уже больше 4000 тысяч. И там из ключевых сделок, которые я принимал участие, мы были одним из первых инвестициональных инвесторов компании онлайн-кинотеатра Иве, возможно, знакомым вам, компании Profi.ru, Беглеон, недавно купленная компания Frontier Car Group за 400 миллионов долларов, мы недавно ее продали, и целый ряд других интересных компаний по всему миру. Всего я сделал, наверное, уже 50 сделок в 25 странах мира. То есть нет такого континента, где мы ничего не проинвестировали. За последние последние три с половиной года я управляю сингапурским венчурным фондом в ранних стадиях, где отвечаю, в общем за формирование и исполнение инвестиционной стратегии, управляю командой, в общем, делаю всю возможную, делаю все то, чему учили. Инвестируем мы в молодые перспективные технологические компании в Юго-Восточной Азии. То есть я, в общем-то, 90% своего времени провожу в Азии. Итак, тут, наверное, да, тяжело не повторяться. Буду, наверное, тогда очень точечно говорить. С точки зрения, ну, во-первых, я попал в венчур благодаря, напрямую благодаря институту бизнеса. То есть когда я работал над своей дипломной работой, Uh, моим различным руководителем был Тимурас еще шахмадзе uh, И частью моей работы была такая практический срез рынка. То есть я хотел понять, как из чего состоит рынок, кто, как думают основные участники. Uh, и, там, Тимураз, и попросил Тимураза познакомить меня с кем-то из, из этой ВСИ-тусовки. И Тимураз меня познакомил с тремя руководителями различных фондов. И один из них сделал мне предложение на неоплачиваемую летнюю стажировку. Да, то есть, чтобы я, в общем-то, понял, как это все работает, то есть вот такой очень практический нетворк: нетворк именно преподавателей института, института да, то есть люди, которые поработали в индустрии, которые хорошо которые хорошо там, connected в этой индустрии. Это там супер, супер полезная история. Более того, так как я учился на международной программе, то нетворк сразу стал не международным. Uh, и это супер полезно, особенно если вы работаете в индустрии, которая в России, например, не очень сильно развита. венчур да? был такой индустрией, где uh, там на рынке всего было 5 фондов в 2012 году, и, в общем-то, вся информация и весь cutting-edge research нужно было искать в другом месте и получать знания там из Кремниевой долины или из Европы. Uh, поэтому в этом смысле международный network очень важен. Это первое. Второе, то есть это, следующий пункт вычекает из предыдущего, это, в общем-то, лингвистическая подготовка. Опять же, индустрии в России как таковой практически не было. Нужно было учиться по, по материалам и шаблонам наших предшественников, все, что было уже написано в долине на эту тему, поэтому основной инструмент работы был английским всегда. И тут, конечно... Все пригодилось. Вот все те uh, сотни часов в неделю английского языка, newspaper, business, general, это все, конечно, супер полезно. Uh, и, конечно, конечно, что еще, да, с точки зрения инструментов, uh, тоже важный, на самом деле, ну, важный point. То есть я, когда начал работать, то есть вот все те ментальные модели, весь тот инструментарий, который вы будете получать. Uh, он, да, безусловно, вам покажется каким-то дико насыщенным и, наверное, ненужным, но вы поймете вот в моменте, когда вы начнете получать реальный бизнес-кейс. Да, то есть вот моя кривая обучения, когда я пришел в фонд, она была достаточно сильно сокращена. То есть я сэкономил своему первому работодателю много денег вот, на моменте обучения, потому что, в общем-то, мне не нужно было рассказывать про вот все эти фрейворки, про то, как строить там, финансовые модели. Все это уже более-менее я неплохо понимал. И последнее, наверное, расскажу, что вообще профессия менеджера, как по мне, это такой скорее такой стиль и способ мышления да, через призму ограниченных ресурсов. Да, потому что, в общем-то, мир бизнеса и венчурный бизнес тут не исключение. Это такая комплексная система с большим количеством там, постоянно меняющихся переменных которые очень слабо прогнозируются, то есть вы должны принимать решения здесь и сейчас. А чтобы принимать решения здесь и сейчас, вам нужно приоритизировать огромное количество там, разных переменных, разных ресурсов, вам нужно быстро разбираться в ситуации. Для этого как раз-таки вам понадобится весь тот набор инструментов, чтобы просто все, вот этот большой кусок разбить на маленькие управляемые подсистемы, которые вы сможете разобрать. Вот, наверное, в двух словах вот так.